Никак, прям какой. Погнали! надо, мне срать, я сейчас бог. Кстати, вот не наступать. Как-то, как? Как там я уже забыл? -мо, чуть-чуть поделать. Кто запустил? Кто запустил? Я-я-я. А как мыстро ходить, я уже забыл, там какая-то кнопка. Сейчас. На Shift или на пробелнику. Или на там. Вот что ты пишел. А Блять, я таблетки принял, я такой звук был. Привет. Ребят. А ч будет, если я зару? Я сдох. О-до-о-о. Ч было, я сдох только что? о о Я хочу. Почему я иди? А, давай, я. Да иди, да и вс, давай иди. Я буду так идти. Сзади, сзади, сзади что-то пролетело. Тень какая-то была, призрак. Спрыгнул, пыль, меня подтолкнул, блин. Да ну, я. Вот тут смотри, смотри, вот тут тень на коре была куда-то. А, меня что-то тащило, помогите! Ааа! Меня что-то поворачивают! Давайте лучше в этом Кругов всю серию простоим. Капо? Что <свист> ты так Вот ты я, ну как я могу? за девку дай граю. Ты за бабулька Ты за мужика в красном играешь? Ну ладно Сейчас. О, сюда беги А как? Да, я... <свист> Сзади что-то <чё> светится <свист> Может? Я слышу Ой. Я нахуй лучше подожду. Вия, на спавне. Я лун. Как там бежишь, я забыл? Пробег. Пробед много жать. Стойте, тихо. Да куда смотались? Я лучше Вия, а на спавне подожду. И сдохну. А, -а, -а. а я лучше так. Да, я слендера хочу. Ну. Ну. Пошли Тихо, пусть бежит. И давайте первый. Я первый. А чё пацаны такое, вот, типа, коуч. Я, блин, стою, блин, подарик выключил. Включай нахрен, Идите катерор. пока. Да Дайте нахрен, мне страшно идти. нет. Я давно хороший. Чувак, чувак, пускай назад. А вы, слышите, ребята, вы спиной идите туда, как я. Что это такое светлин? А! Я с ней поздоровался. Записка, смотри, тебя. Вы где, пацаны, мне страшно, вы где? Тихо, ну записка. Где записка, она еще? Вы где, нубы? Вот она, вот она, смотри. О, давай. бля, вы где? ты, я в защите. Ну, там Тихо, все, давай тут стоять. Вы где, нубы, я вас не вижу? Да мы тебя не видим. Мне сильно, мне не хватает А, мне страхова, чуваки, я один. А мы вдвоем <связь> то где-то в какой-то журнал. Я сейчас сдохну, короче, пойду, буду занавесить. А, Слендермен! <связь> <связь> Слендермен, я, я, я ты сираль, ты мне Я сдох. Ты где чувак? Ты где чувак? Я не знаю, вы куда-то сейчас с ней от справной. Бегите на спаву. Стройте, возьмите на Бегите на Где спав? Где машина? Да, это не страховый, чебан, отсюда вы тут были <с揮 <с揮> да ведь он появился на сумму сзади чувак сзади да, да <с揮> <Зад>. <с揮> я сдохнуть хочу как сдохнуть просто ну, чувак что прощайте пацаны мы по одному давайте искать короче <конечно>, друг друга а, а ви, ви. Я вижу на спавн, спавн, спавн, спавн, год, вон, и, вон, на вони. Ты Меня не пугают чувак, чувак, где же? Бегите на спавн, чуваки, плиз. А, вон, типа, вижу, вижу. О, здорово, Фак. Они меня спасите, я занеждаю. Ладно, пошли к нему, на всю сторону. Безусловно. Нет, стойте, я лучше на спавне буду. Нет, что так никого не будет. Не почему? Я туда помню. У тебя рот такой открыт. Я на тебя буду. Я улетел, чуваки, я улетел. Чего я улетел? Я помню, как улетать. Вроде кто-то должен на кого-то идти вот так. И другой должен вроде как-то прыгнуть. Я улетел. Иди на меня, иди на меня. Идут кто-то. Идет кто-то. Сзади, сзади, Андрей! Грешку я повезу все у нас наебывают кстати выключите все фонарики да. все давай так стоять. да ну фиг, сейчас сейчас увидите такой вылезает нам жопа не знаю куда. куда тут самое страшное это это о про скелет а, а мне бесит то что когда я вот так делал смотреть и тут для меня страшно была день Нет, почему я не, не могу бегать ты чего врешь она прям передо мной появилась почему не могу слушайте короче я первый вы... Слышь, я бегу. Смотрите. Вс. Давайте, я первый. Нет, давай не бежать, а идти, а то что-то. Давайте я назад смотрю. Что-то видите, говорите и бегите назад. А я вижу тебя. Давай назад смотри. Ты куда идешь ты? Пьяный? Я не знаю. Что там, что там? Обяз... Обезь! Пробед... Обезь! Пробед... Прощай! Прощай, садяка! Хочет А, а, он, а! <смех> вон он Вон Он вон А, полный, я еще не вижу, что Андр Блятман. Вот, а, а, а, тролли, тролли, тролли, тролли. а привет, я! А, я! А, я! А, я! я! я! Я сдох. Кто сдох? Я тоже сдох.